Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов и в этом видео мы рассмотрим кейс по настройке таргетированной рекламы в Instagram в сфере продажи участков и готовых домов на этих участках. А, ну Небольшая предыстория. Да. К нам обратился мой старый знакомый а, по настройке таргетированной рекламы. Да. Задача была сделать тест и привести лидов на продажу этих участков, которые сами находятся в Краснодарском крае. Мы настроили тестовую кампанию, получили ряд заявок, потом начали масштабироваться, Увидели, что есть хороший результат, увидели, что клиенты целевые. И сейчас мы из этого общего виде да, перейдем на а, запись экрана монитора, где я смогу вам показать, а, что мы делали, как мы делали и за счет чего да, мы получили хороший результат. А, забегая немного вперед, скажу, что... Основной результат получился и из подбора аудитории правильный, да, а, потому что мы уже работали в этой сфере и понимали, что это за потенциальные клиенты. Потенциальные клиенты находятся те, которые действительно покупают, да, в Краснодарском крае. Они находятся часть московской области и часть на периферии а, северной периферии, скажем так, нашей страны, да, которые хотят переехать на юг. И незначительная часть находится э, в самом Краснодарском крае. Итак, переносимся и смотрим подробности. Итак, мы находимся в рекламном кабинете Facebook. И давайте посмотрим для начала на общую результативность. Здесь вы видите, что у нас есть одна компания и много групп объявлений, где мы тестировали разные варианты, подходы, креативили и выявляли ту самую квинтэссенцию получения хороших лидов в нужном количестве по минимальной цене. Вы видите, что на данный момент 94 лида у нас зашло со средней стоимостью 190 рубля 78 копеек. Всего сумма потрачена 18 121 рубль. Сейчас у нас второе число 12 2020 года. Начинали мы рекламную кампанию с 22 числа. Если мы посмотрим на диаграмму результативности, то мы увидим, что, да, вот 22-го мы начали. Здесь вот у нас а, колебания по цене лида в тестовом периоде. И вот у нас тут снижение, снижение, снижение. А количество лидов показано вот на этом графике. Давайте пройдемся по результативности с точки зрения демографии. Да. Изначально скажу, что целевая, с целевой аудиторией мы знакомы. Мы уже работали с подобными проектами и знаем, что целевая аудитория находится в центральной области, области России преимущественно и на севере нашей страны. А минимальное количество сосредоточено именно в Краснодарском крае самом. Изначально мы и строили стратегию привлечения потенциальных клиентов именно на это описание целевой аудитории. Потом мы внесли некоторые коррективы, об этом чуть позже. Давайте посмотрим по распределению по полу. Да, у нас целевая аудитория, вот у нас от 35 начинается до 65 лет. Мы видим, что распределение заявок, оно именно в этом возрастном диапазоне. Есть заявки в возрасте там до 34 лет, но их минимальное количество – 3-5. Да? А на самом же деле наша целевая аудитория – это от 40 и минимум порог от 35. Те, которые платежеспособны, те, которые подыскивают дом либо для переезда, либо участок для строительства, либо для молодой семьи, либо для своих родителей. Либо это уже… Те а, люди, а, которые просто хотят а, переехать, а, продав, либо имея какой-то капитал в другом регионе нашей страны. Что касается плейсментов, а, по которым лидирует непосредственно Instagram. Да, мы видим, что большую часть лидов и большие расходы по бюджету пришли оттуда, но также у нас есть и 13 лидов из Facebook из этих 94, и это практически 10% и даже больше. Да? И это показатель того, что на Facebook сидит весьма возрастная аудитория, и как раз наша целевая аудитория совпадает с частью из этой аудитории. Но Инстаграм они также пользуются, скажем так. Инстаграмы молодеет, и наша целевая аудитория, которая возрастная, тоже молодеет вместе с ним, чтобы быть на одной волне. Давайте пробежимся по результативности групп объявлений, рассмотрим, почему у нас такое их количество, и посмотрим результативность. Почему у нас выключены вот эти сейчас на данный момент. Видите, что большинство компаний именно по... Большинство результатов именно по тем группам объявлений, которые уже находятся в отключенном состоянии. Да, вы видите, что результаты тут весьма приемлемые, да, есть 230 рублей, 197 рублей, то есть все, большая часть лидов у нас приходит при пороге минус, менее 200 рублей. Это очень хорошая цена, да, у нас и были по 80 рублей лиды, но вы должны понимать, что есть среднесучные колебания, недельные колебания, и именно для этого мы запускаем в тестирование много аудиторий потенциальных. Да? То есть сначала мы их прописываем, анализируя целевую аудиторию, потом запускаем, смотрим на результаты тестирования и оптимизируем уже следующим этапом. Итак, о том, что у нас сейчас включено только две группы объявлений. Почему? Да? Видите, здесь минимальное количество лидов, потому что мы запустили их, только как двое суток они откручиваются. Дело в том, что вот эти компании, они направлены на Южный федеральный округ, а эти компании были направлены на всю Россию. Результаты, вы видите, на данный момент более-менее стабильные, да? и цена лида средняя такая же, как и была у нас по России. Но почему мы отдали приоритет Южному федеральному округу на данный момент? У нас возник, возникла проблема с их обработкой, так как была накладка часовых поясов. Разумеется, автоматизация там, через Bittrex и чат-бот с отправкой предложения решила бы этот момент, чтобы человеку при поступлении заявки автоматически отправлялась презентация, да, от имени лица компании с вариантами выбора ответа на вопросы. И дальше мы, исходя из уже ответов ее на, на эти вопросы, мы, мы бы ввели его дальше по воронке продаж. Изначально уже получая квалифицированного лида, который а, мы знаем точно сильно заинтересован, либо не очень, либо на долгую перспективу. А, и уже били точно, так сказать. А, но... А, этот проект запускался в качестве тестового варианта. Да? Мы показали себя хорошо на тестовом этапе. На данный момент у нас вот 18 тысяч откручено. Но дали команду на изменение гео для того, чтобы, во-первых, попадать в часовой пояс. Во-вторых, чтобы целевая аудитория была ближе к краснодарскому краю и имела возможность приехать на презентацию. Физически лично. Да, у нас есть обратная связь от отдела продаж, что из тех лидов по России у нас тоже хотят приехать, но там все это более растянуто. Наша задача в, на этом этапе времени сейчас да, совместно с отделом продаж получить первые продажи. И чем ближе потенциальный клиент находится тем быстрее он может приехать. Ну, такова статистика. Да? И специфика того, что те, кто приезжает уже посмотреть, они с большей степенью готовы купить. Пройдемся по предварительной результативности, которая была у нас на, старт, на старте проекта. И потом перейдем к тому, за счет чего у нас получились такие хорошие показатели по количеству и цене льда? Как и по России, так и по Южному федеральному округу. Да? Что являлось ключевыми моментами да? и почему мы сделали именно так. Итак, по результативности. Да? Когда мы заходили в проект, то на нем было несколько каналов рекламы. Таргетированная реклама, по-моему, тоже была, но нам всех данных не показывали, да, а, дали исходные данные, что сейчас уже в течение года средняя стоимость лида составляет 1000 рублей. И а, из, а, примерно в среднем приходит 200 лидов в месяц, 200 лидов в месяц со всех каналов рекламы, которые есть. И из этих 200 лидов а, закрывается 2% в продажу. То есть приезжают, смотрят и закрываются 2% в продажу. То есть из 200 людей 4 покупателя. И в принципе мы результативностью, которую мы сделали сейчас, полностью показали, что возможно делать результат практически в 2-3 раза больше. Да? То есть мы со средней стоимостью 190. 2 рубля лид, понимаем, что если мы даже с тем же самым, с, тем, с той же самой конверсией закрытия в сделку, мы можем на том же бюджете увеличивать результат минимум в 3 раза. То есть будет не 4 продажи в месяц, а 12. И это очень интересный вариант. Поэтому будем в дальнейшем работать, скорее всего, и по другим каналам трафика. Наша задача в данный момент, чтобы была продажа, да, продажа нашего трафика, а потом уже будем масштабироваться. Но перейдем к более интересным моментам. Да, за счет чего у нас получилась хорошая результативность, да, что мы используем. Ну, Во-первых, мы уже работали с этой аудиторией, четко знаем эту целевую аудиторию. Во-вторых, мы провели предподготовку к проекту, мы проанализировали все возможные аудитории, сделали сплит-тестирование и а, также смотрели на то, что используют конкуренты в таргетированной рекламе. А, оказалось, что у нас есть все шансы выйти на такие показатели, и мы на них вышли. А, какие еще моменты были связаны с тем, чтобы именно конверсия в заявку, да, которая напрямую влияет на стоимость, была достаточно высокой? Чтобы обеспечить такую цену льда. Давайте посмотрим на главную страницу сайта по описанию южной усадьбы, да, вот именно этот поселок, да, где продаются эко-поселок, да, он себя позиционирует, как эко-поселок. Именно здесь продаются участки, именно здесь продаются дома, которые строятся на этом участке, этих участках. Здесь вот есть презентативное видео, и на начале старта проекта на начале старта проекта мы столкнулись с сложностями, которые бывают в большинстве проектов. Мы, в принципе, к этому готовы. У нас есть своя методология подготовки рекламных материалов и проработки целевой аудитории, даже если бы мы ее не знали. В большинстве проектов на старте у заказчика нет исходных материалов, которые могут быть качественными для того, чтобы сделать креативы, для того, чтобы сделать вот промо, чтобы оно было максимально эффективным. Да. И нам было просто поставлено техническое задание такого рода, да? то есть вы можете, сделайте, и будем дальше работать. Получается, у нас был, была только ссылка на сайт, ссылка на Инстаграм. Кстати, кому интересно, да, пожалуйста, участки и дома по хорошей стоимости, да, 480 тысяч рублей за 6 соток в Краснодарском крае. И дома о вот, 990 тысяч рублей с огромным количеством преимуществ. Ну, плюс хороший воздух и так далее. Да. А, у нас а, была ссылка на сайт, на Инстаграм. Мы самостоятельно нашли YouTube-канал, да, на котором размещено видео. И а, было принято решение взять обработку, в обработку эти видео, которые здесь находятся. Да. А, мы их все просмотрели. Проанализировали и выбрали два из них, которые максимально подходили по то, чтобы провести хорошую презентацию за короткое время. В Инстаграме у нас… Как реагирует аудитория? Практически в большинстве случаев статистические данные нам показывают, что просмотры видео не превышают 17 секунд. Даже 17 секунд – это очень долго, когда человек втягивается и смотрит. Это происходит на больших чеках, когда человек сильно заинтересован, и когда четко соответствует целевой аудитории. Сейчас у нас э, такие показатели на проекты по продаже э, домов из э, бруса и от цилиндрованного бревна. Да? Потому что там чек тоже большой, и э, люди максимально заинтересованы по, получить хорошую информацию, о том, какое жилище их, в принципе, ожидает, да. И, исходя из этого, они изучают материал. Вовлеченность людей, если обозначить это одним словом. Мы просмотрели все эти ролики, да, выбрали из них два, просмотрели. И вот большой недостаток тех роликов, которые делаются для промо стабильно, да, которые снимают студии фото-видео операторы. Да, они делают, чтобы сделать красиво. А у нас специфика да, привлечения клиентов связана, чтобы, связана с тем, чтобы в короткое время донести потенциальному клиенту максимальный смысл и сделать призыв к действию. Исходя из этого, мы строили а, структуру работы с этими видеоматериалами. Мы скачали эти ролики, переработали их. Что значит переработали? Мы их сделали перемонтаж. Да? То есть мы поставили, в... поставили кадры, которые идут друг за другом, со смыслом, который нам нужен, в нужные нам очередности и обрезали все ненужное. Получилось очень неплохо. Да? Если мы посмотрим вот это видео, то мы увидим, что здесь женщина, которая находится уже живет в этом поселке, эко-поселке Южная Усадьба, она дает интервью о том, как ей здесь живется. И тут проскальзывают важные для нас мысли с точки зрения донесения смыслов до нашей целевой аудитории. Какие смыслы? Да? О том, что... Почему она выбрала этот участок? О том, что... О преимуществах стоимости, от преимуществах местонахождения, о преимуществах а, того, что она может здесь делать, да, чего не могла в другом месте делать, она переехала из другого региона. Почему она заказала дом у этой компании, да, не просто купила участок, а еще и дом заказала. А, какие основные преимущества ее словами с обычного обывателя, который там уже живет, а, есть? Мы это все взяли, обработали, переработали в нужном нам порядке. Получилось отлично. И мы это видео запустили в одно. Да, одно из этих видео запустили в показ. И вот если мы возьмем, допустим, вот эту группу объявлений, мы увидим, что у нас есть здесь два основных креатива, да, в котором используется эта женщина, и которая набрала... Все результаты по этой группе объявлений. Также, если мы сейчас посмотрим на креативы с участками, там она тоже есть, да, и она тоже хорошо доносит смысл и все лиды приходят именно по этому креативу. Есть один момент, да преимущество, оно же небольшой недостаток рекламной системы Facebook а в том, что он в разные моменты запуска времени реакции на аудитории, поэтому очень важно запускать рекламные кампании в а, определенное время, подстраивается под суточные циклы целевой аудитории и недельный, да, то есть если мы запустим рекламу в выходные, в большей части случаев мы получим не очень результат, да. Что скажется на оптимизации? Здесь вы, допустим, можете видеть, что мы использовали другие видео с этого канала, да, но они не сработали, да, они набрали минимум охвата и минимум и никакого результата. Да? Мы только понесли по ним расходы, но это входит в тестовый бюджет. А вот креативы, с которые мы переработали, они принесли наилучшие результаты. В принципе, в этом весь секрет и есть. Весь секрет – это сопоставление для эффективной рекламы. Весь секрет в том, чтобы сопоставить эффективную целевую аудиторию, тому предложению столкнуть их да, с тем предложением, которая максимально релевантна для нее в данный момент. И мы получаем хороший результат. Но этот же смысл еще и нужно донести, умудриться. Да? И часть нашей а, за, работы а, основывается на том, а, чтобы взять те материалы, которые есть, а если их нет, то раздобыть, да? а, переработать их в нужном ключе а, с точки зрения подачи подач по целевой аудитории и получить максимальный результат. В этом и состоит работа маркетолога. То есть не просто там, подбор ключевых слов или каких-то креативов, да, показ картинок за деньги, а донесение смыслов целевой аудитории четко и в нужное время, что тоже немаловажно. В принципе, на этом обзор этого кейса можно закончить. Мы видим, что... За парочку дней да, у нас результаты устраивают нас. Да. Единственное теперь, что нужно, это продажи, обратная связь от отдела продаж и работа в комплексе. Конечно, нужно подключать автоматизацию для того, чтобы можно было обрабатывать большое количество заявок в единицу времени. Потому что мы столкнулись с... Вопросом в том, что нет возможности сейчас обработать такое количество заявок, и есть с этим определенные сложности. Мы сделали предложение, да, небольшое описание решения о том, что как можно это автоматизировать для того, чтобы получить максимальную результативность. Опять же, с узким подходом под целевую аудиторию. И это вам в том числе нужно применять в своем бизнесе, и либо в настройке, если вы специалист. На этом кейс закончен. С вами был Алексей Федорцов. Если у вас есть вопросы, задавайте под этим видео, не стесняйтесь, пишите по контактам, которые есть в описании к этому видео. До новых встреч!